Вы на канале InGame, и сегодня мы будем играть. Так, у нас что-то появилось. Ох, давай. Вторую коробку. Так, вс. Блин, какая напряженная музыка. Лучше ее убавить. Замолчала. Вс потише. Так, все, короче, начинаем. У нас сегодня какой маньяк смотрим. А обычный. Самый первый. Так. Ой, смерть миру. Так, ладно. не отвлекался на его. Блин. Самое главное вот. Вот сейчас мне наоборот... О, надо вот эти вот все выключатели сломать, потом выбежать. Вот. А, у, у нас пока их пять. Нам еще долго ломать. Э -э Расса, где она? Просто раз его день за, тень за тенькой спрятался, и меня не увидел вообще никак. А он за другими начал гоняться. Блин, сердце бьется. Ой, если сердце быстро бьется, он где-то здесь. Блин. Давай пошли куда-нибудь в другую сторону. А, нет-нет-нет. Не хочу тебя потерять, твой. О, девушка нашла тебя. Пошли туда, ладно. Ой, вот почему такая тут стрёмная музыка заиграла. Молодец. Он, он там. Что ты делаешь? Я в углю я в углу спрятаюсь. О, два. Так, еще. Блин, он на этом все перекончит. Ой, я рядом. Она бежит, значит, и надо бежать. Отсюда повыстрее. Нет, не надо. <соff> <соff> так. Я скоро вста смогу стать маньяком. Надеюсь, он свои заключенные держит. Одна осталась. Вот она. Так. Дед, взломали как-то быстро. Он здесь. О, нет. Он за нами гонится. Давай, ты знаешь, куда путь. Давай, почти выломали. Давай, девочка, помогай нам. Давай, я сам первый дужу. Есть! Выбежали, там один только остался, походу. Е-е-е. Ура! Вот эту, вот эту, вот эту. Я скоро стану маньяком, вот, посмотрите. Если. Нет, я не туда нажал, стоп. А, это моники вот этого вот я не люблю, он быстро бегает. Вот эти вот я еще не знаю. Вот этого я не люблю, он быстро бегает. Так вот. А, -а, -а, -а нет, опять не туда. Вот мне еще три сделать шага, и у меня откроется и карта новая, и этот пока. Так, давай начнем. Блин, нет, нет, опять не туда. У меня граната есть спасибо ой нет это только быстро бегает это две девочки один дедус один я футболист Ой, я я блинкого выхода О, начинаем чинить Блин, там уже, там уже девушку посадили, клетку. А, не, не посадили? уах ты, вот он, блин. Ай. Валил. Девочка. А, а, только, пожалуйста, не надо. Фух, я сейчас скоро стану. Блин, ее клетку посадили, все. Так, а меня еще нет. Я только лежу. А, он меня клетку пошел забирать. Теперь надо ждать, пока меня заберет кто-нибудь. Там девочка еще... Дедус какой-то прозрачный стал. И вот девочка со мной сидит. Эй, подай какой-нибудь ключ. Так. Who's oh, doing? Так, так. Давай, ё-моё. сейчас моем. Вот девочка, сейчас. У... Девочку. А, блин. Всё. Девочка умерла. Я скоро тоже. Вы должны мне срочно помочь. Еду давай, срочно. А, мне что грохнут. Значит, настоящий друг. Ну все я про... я точно умер ну, Можно же на это не надеяться. Так себе, дедушек. Ай, -мо. Фух, обычный. Ладно. Хорошо. Так, уже нашел. Делаем, делаем. Деда, давай помогай. Так быстрее. Он где-то рядом. Сердце у меня потому что бьется. Мне кажется, что мы прямо к лицу идем. А нет, вот потерялись от него. А нет. Он идет к нам. три осталось давай куда не дедусь так идем идем идем Через, чтобы он здесь где-то сердце что быстрее быстрее бьется Чего у нас нашел? Вали оттуда, девочка. Где-то найдет. Вроде его тут нет. Че? взломали. Прямо к нему сли. Еще никого не посадили? Крепкие орешки. Будем точно валим Он там. Давай. Все, можно выходить. Так, идем номер сбивать. а Почти. Давай, есть. У-ху, я сам первый вышел. Так, мы победили. е yeah. Интересно, сколько мне еще до этого? До маньяка надо. у обычный. Никого ни разу в клетку, кстати, не поймали. И не ранили, офигеть. У меня в раз вообще были тупо футболисты одни. Ай, блин, а наушники тресну. так -с. Я уже рядом где-то. Так, обойти надо на всякий случай. Вдруг он где-нибудь побежит, я это сразу убегу. Он сюда идет. Господи, а, там оглушили его. А, господи! Вот, поесть есть это дел! Отвали. Нет, а. только не захватывая А, блин. Так. Яду с рядом. Этот. А, девочка от меня уже убежала. Я на грани смерти. помогай мне. ты еще одна там попытка. Давай дедушка, мы должны выиграть все равно. Мы должны все вместе выиграть. Давай, он здесь. Есть. По дедусам бежим. Он нас заметил опять. Ой, нет. Блин, он нас заметил. Выход-то уже открытый. Давай взломаем быстрее. Он идет. открываю открывайся быстрее дверь есть выбежали фух выгорали. а блин не хватает ну, один так ладно сейчас подойдите уровень надо прокачать я не, блин нету опять джелка ладно с вами был и горка и ставьте лайки подписывайтесь на канал Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и всем пока.